Как правильно выполнять региональное seo или локальное seo я хочу поделиться этим видео которое записал с полом андре ДВР, который кстати работает в компании оценивающейся 54 миллиарда долларов она называется WorkLit, он там более 15 лет и курирует именно seo направление. поэтому смотри это видео до конца и ты будешь точно знать как необходимо продвигать твой региональный сайт забудь про черные методы используй только белые пушистые методы которые дадут тебе результаты, поэтому с этого видео ты точно узнаешь, какие методы сработают для тебя. Как делать локальное SEO в 2021 году? Краткий гайд по локальному SEO. Локальное SEO очень популярно сегодня, потому что 44% всех ключевых слов являются локальными. Конечно же, местные компании хотят получать этот трафик и продажи. Многие люди ищут по локальным ключевым словам и посещают магазины в этот же день. 75%, если я правильно помню, или около того, они ищут в Google, пытаясь найти в Ваш магазин, поэтому лучше использовать локальное SEO, и оно отличается от общего SEO. Пол, подскажи, как найти ключевые слова для локального SEO? Локальное SEO это то, где вы можете просто собрать все города в вашем районе или все штаты, где вы ведете свой бизнес и добавить их к основному ключевому слову, которое хотите продвинуть. По сути, вы создаете ключевые слова с длинным хвостом, который локализованы. Это и называется стратегия локального SEO. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на товары или услуги, которые вы предлагаете. Допустим, сантехнические услуги. Ваши ключи будут сантехнические услуги в Окленде, Калифорния, сантехнические услуги в Сан-Франциско, Калифорния. Поэтому где бы вы ни были, я нахожу ближайшие к вам города и оптимизирую для этих городов услуги, которые вы предоставляете. Анатолий, а что ты думаешь? Да, я согласен. С чего стоит начать? Можете зайти на Google Search Console, это бесплатный tool. После регистрации в Google Ads вы сможете использовать эту функцию. И выполняя поиск по ключевым словам, отфильтруйте местоположение и проанализируйте, что люди ищут в вашем регионе, создавая свой список ключевых Слов. После этого начните изучать намерения пользователя. Это обычное SEO, но оно также работает и в локальном SEO. Вы должны понимать, какой тип контента Google ранжирует по этим ключевым словам. И самое главное, что я вижу в локальном SEO, когда сайты нанимают копирайтеров из других регионов и стран. Но знаете, это не всегда хорошо. Лучше находить копирайтеров в вашем регионе, потому что что они знают вас, ваши местные особенности и людей. Они могут разговаривать с вами, используя тот же сленг, обороты или что-то в этом роде. Даже я, когда делаю своим клиентам локальное SEO, я обычно ищу копирайтеров именно в том месте, откуда клиент. Это не столь важно, если у вас есть несколько торговых точек бренда в разных регионах, и копирайтеры могут писать о конкретном регионе. Это вполне нормально. Know, Что specific. ты думаешь об этом, Пол?" Well, Yeah, Google, да, Google это отличное место, чтобы начать, когда вы делаете ваше локальное SEO. Особенно очень важна регистрация в Google мой бизнес, когда речь идет о локальном SEO. Потому что там вы создаете свою организацию как бизнес-объект и затем попадаете в базу данных для Google Maps. Когда вы появитесь на картах, тогда при локальном поиске ваш бизнес будет отображаться. У вас там будут ваши адреса и номера телефона. Люди смогут писать комментарии и оставлять отзывы. Все это очень важно, когда речь идет о локальном SEO. А как как ты это продвигаешь, Анатолий, как бы ты продвигал свой Google Мой Думаю, лучше оптимизировать всю информацию. Затем вы можете продвигать в Google Мой бизнес, используя некоторые функции, которые большинство компаний игнорируют. Отличный вариант опубликовать в Google информацию о своей компании, потому что сегодня вы этим можете добиться высокой вовлеченности. У вас есть разные способы. Мне больше нравится проводить локальный линкбилдинг, чтобы получать ссылки с других веб-сайтов. И это не только Google мой бизнес. Вы можете использовать Apple карты, чтобы получить ссылки там, Bing, Yelp, TripAdvisor и многие другие, выбор большой. Лучше установить ссылки во всех сервисах, где вы только сможете их получить. Например, если вы хотите выполнить эту задачу с помощью специальных тулов, то можете использовать Мос, White Spark и многие другие инструменты, они отлично подходят для ссылания на вас. Вам нужно предоставить информацию, то только для одного места, Now, и вся эта информация будет во многих and, uh, других местах. И uh, yep, uh, uh, <просе> <просе> я думаю, что лучший способ начать с упоминаний. Второй способ обеспечить to, uh, построение локальной ссылки. And, you know, uh, Знаешь, когда я вижу, как uh, мастера пытаются получить ссылки из других to, uh, регионов, причем релевантные uh, ссылки, но в локальном все это не работает. Например, если у вас есть ночной клуб и вы получаете ссылки из ночных клубов, из других регионов, это даст меньше результатов, чем вы бы получили по ссылкам с местных форумов, блогов или же новостей. Поэтому лучше создать локальный контент для некоторых страниц вашего сайта. И это будет весомой причиной, чтобы на ваш контент ссылались местные сайты. Это мои Это способы продвижения. Пол, расскажи о своих. Продвигая свой бизнес, я также обязательно должен ссылаться на URL адрес Google карт. Таким образом, Google знает, что люди на самом деле переходят по ссылке в поисках направлений и спрашивают сам Google. Например, если у вас есть собственный бизнес, спросите у Google, как пройти к нему. Потому что люди на самом деле также ищут ваш бизнес и спрашивают дорогу. Их интересует прежде всего местный бизнес, который находится поблизости. Когда мне приходят люди, я говорю, эй, вы можете позволить моему бизнесу жить, просто оставьте отзыв. Оставьте отзыв об организации на Google мой бизнес, и Google узнает, что люди приходят сюда, им нравится заходить сюда, они могут регистрироваться и так далее. Вы также теперь можете добавить похожие ссылки на встречи в своем Google мой бизнес. Таким образом, люди могут назначать встречи, чтобы встретиться с вами и поговорить, если вы предоставляете такие услуги, как консультации. Вот что я бы сделал, чтобы продвигать свой Google мой бизнес. Да, Google Мой Бизнес предоставляет возможности отзывов, и мне нравятся эти функции, потому что вы можете узнать, что клиенты думают о вашем бизнесе. Кстати, один из моих клиентов поделился, что у его конкурентов 5 отзывов, вернее 5 рейтинговых баллов и несколько сотен отзывов. Я ему сказал, чтобы он не волновался. Люди не доверяют таким фальшивым оценкам. Лучше получить немного но реальных отзывов. Пускай отрицательных, они даже более поучительны. Например, Билл Gates делится инсайтами с негативными отзывами, которые предоставляют гораздо больше информации о том, как вы можете развивать и внедрять инновации в свой бизнес, чем положительные. Конечно, всем хочется получать положительные отзывы. И если вы делаете локальное SEO и видите, что ваши клиенты довольны вашими услугами и сервисом, просто попросите их оставить отзывы, потому что люди ленивы. А вот когда люди злятся, и им не нравится обслуживание, то вам не нужно ни о чем их просить. Они сделают это все сами и без вас. И вы можете учиться у них и пытаться решать их проблемы, потому что 30% людей могут изменить свое мнение. Например, если они отправят негативный отзыв, просто свяжитесь с ними, спросите, что случилось, как вы можете им помочь и как вы можете решить их проблемы. Вы можете сделать им бесплатные подарки или что-то в этом роде. Конечно, это конфликтует с существующими правилами, потому что Google и Yelp запрещают предоставлять какие-то подарки. Но вы можете использовать другой способ. Просто извинитесь за это. Скажите, что вы виноваты и что можете это решить. И да, найдите способ помочь этим людям и извлечь уроки из этих отзывов. Это очень важно. 95% клиентов читают отзывы перед покупкой каких-либо продуктов. Что ты думаешь об отзывах, Пол? Отзывы очень важны в том плане, что это на самом деле реальное участие людей. И то, что ты упомянул о продуктах, некоторые люди могут использовать в Google My Business. Фактически вы можете добавлять туда свои товары. Поэтому, если вы продаете товары, поместите их в Google My Business. Ваше объявление в Google My Business это почти как еще один веб-сайт, чтобы вы могли привлечь больше трафика и повысить узнаваемость своего бизнеса. Потому что если они действительно могут покупать напрямую у Google, это по сути то же самое касается вашего бизнеса, что они переходят на ваш сайт и покупают на нем. Поэтому оптимизируйте свой Google Мой бизнес с помощью продуктов. Если предлагаете услуги, убедитесь, что вы указали их. Не так ли, Анатолий? Хорошо, ребята, спасибо за просмотр этого видео. Задавайте нам любые вопросы в комментариях, мы на все их ответим. Поделитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, на канал Пола и увидимся в следующий раз.